сегодня я затрону сразу два иньский и янский металл и начнем с янского металла этот элемент я очень люблю я его хорошо знаю металл ян это образ топора либо какого-то большого объемного металла это люди стойкие им можно точно так же, как и собаки, да, и вообще янской земле довериться. Они верные, то есть они выбирают друзей раз и навсегда, умеют соперничать. Почему я это в плюс? У нас первый слайд это всегда плюс. Почему я в плюсы написала? Потому что я в целом за здоровую конкуренцию. Очень обаятельный. У меня есть знакомые металлоян, есть клиентки металлоян, и я очень люблю этот элемент. У них а, тяга к прекрасному, есть зачастую они либо вращаются в обществе, в котором есть там писатели, еще там ну, художники, либо сами являются творческим человеком. Ну, возможно, как хобби, умеют служить. То есть, если вы у своего ребенка видите металлям в дне, да, мы по-прежнему говорим о дне, вот он этот иероглип либо вот здесь вот, то можно подумать о том, что его отдать куда-нибудь в сторону там полиции, военных. Но лучше, конечно, полностью в целом смотреть карту, потому что день может быть вот такой, а все остальное говорить о том, что как раз не стоит ему идти в такие такие сферы. И, как вы знаете, ну, может быть, кто-то еще не знает, кто только начинает, да, у нас в обезьяну входит этот янский металл ген. И давайте вспомним, какой это месяц? Это у нас осень, август. Но здесь можете спросить, почему август осень? когда август в России считается, что это лето, но мы все-таки отталкиваемся от китайского календаря, потому что мы занимаемся китайской астрологией. И да, обезьяна это август, соответственно, вы можете сказать, каким будет август, какие в августе будут тенденции. То есть каждый август вот такого рода тенденции. Это, конечно, очень общее. И мы не можем говорить о точной трактовке этого месяца. Чтобы точно трактовать, там нужно смотреть все остальные элементы. Но в целом тенденция будет именно такая сохраняться. Минусы ⁇ это высокомерие, идеалисты. Я всегда отношу идеализм к минусам, потому что человек хочет, чтобы все было хорошо, чтобы везде была справедливость, такой максималист. Еще у детей можно это понять, у взрослых это не очень хорошо. И это может вызывать большое количество конфликтов с, с окружающими. Они самоуверенные, критиканы. Ну, кстати, здесь даже больше иньский металл, металл инь, синь, мы сейчас к нему подойдем. А те вообще жесткие критиканы, они будут всех подряд критиковать постоянно. Отсутствие самоконтроля. Ну, вот они вот такие вот, и с одной стороны положительные черты, не умеют мирить людей, потому что они хорошо, логика работает, а с другой стороны они могут сами ввязываться в конфликты. Мой любимый элемент. О, Прошу прощения, я здесь не исправила. Это, безусловно, металл-инь. Это образ... Ну, чаще всего говорят, что это образ а, какого-то там кольца, алмаза, еще что-то такое. Но это еще и маленький ножик. да. То есть, в отличие от предыдущего топора, это может быть маленький ножик, это могут быть иглы. Вот так выглядит иероглиф, кто еще не знает. Да, это металл-инь. Это образ петуха. Они элегантны, красивые, умеют себя подать. Осторожные, остроумные. Эм, иногда может казаться, что вот они такие вот металлические все себя, но на самом деле это люди очень чувствительные, дерзкие. Отчасти я это отношу да, к положительным качествам, потому что человек, который дерзкий, ну и с ним интересно общаться на самом де это деле. А красноречивые, ну, собственно, в моей карте присутствуют инь, и я очень люблю поговорить. И они неординарные. Ну, кто со мной близко знаком, и кто давно подписан на мои блоги, вы знаете, что я очень неординарный человек. Мне еще какая черта нравится у металла инь, то есть когда какая-то сложная, тяжелая ситуация, очень тяжелая, вот самая-самая плохая ситуация, самая безвыходная, именно иньский металл может подобрать ключи, как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Поэтому, если что, обращайтесь. Ну Не зря я веду консультации. То есть, мне кажется, если бы у меня не было этого элемента в моей карте, то не факт, что я бы этими вещами занималась. Здесь то же самое. Это металл и инь. Это металл и инь. Теперь отрицательные черты. Очень хорошо я их тоже знаю, потому что я иногда страдаю от своих же отрицательных черт, с которыми я работаю уже несколько лет. И именно база мне помогло понять, кто я, что я, где плюсы, где минусы. Вот почему хорошо разбирать свою карту и своих близких. То есть, когда вы разберете карту близких, вы поймете, вот здесь вот, да, там минус какой-то. Ну, бесполезно от человека что-то требовать. Он такой, он другим не будет никогда. И, соответственно, вы будете меньше на него обижаться. Когда вы это через базы, вы принимаете такую черту. А вот здесь вы знаете, плюсы есть. И здесь можно человеку подсказывать, да, это твое, ты пробуй, даже если там где-то ошибся, что-то не так сделал, что-то не получилось, все равно мотивировать еще раз зайти в эту же воду. А это люди, которые сложно идут на компромисс. И я очень долго училась этому и до сих пор еще учусь. И я это отношу к минусам все-таки, потому что мы в обществе, мы с людьми общаемся, и компромисс иногда необходимы. Острый на язык. То есть ну, с металлом инь я бы... Вот если вы видите человека металл инь, пожалуйста, не надо с ним спорить в соцсетях. Не надо с ним спорить лично. Я имею в виду какие-то дурацкие споры, когда вы пытаетесь, ну не вы, может быть, да, но вообще вот предупреждаю, когда пытаются уколоть металл инь. Он ножик быстро достанет, то есть, ну, это бесполезно. Так. Прошу прощения. Так, продолжим. Двойственные они. Я это отношу к минусам. Хотя мне, допустим, лично моя двойственность нравится. Буквально сегодня я писала пост о том, что да, я могу ставить вообще обычные абсолютно какие-нибудь там а, фотографии в соцсетях. Я их не, там, никогда не пользуюсь фотошопом, я и не умею с ним работать. А, и это... Вообще просто могу быть в рабочей робе, заниматься петухами, выносить там сено их укаканное напрочь, и для меня это окей. И в то же время я могу делать какие-то там фотосессии профессиональные, тоже их выставлять. Да? То есть окружающим с такими людьми может быть тяжело, потому что они не понимают, как он сделал так, а потом по-другому я не понимаю, как это может быть. А вот так может, это нормально, это металл инь а Также я отношу, поэтому двойственные, ну это скорее для других, да, то есть для нас это норм. А философы, почему я отношу это к минусу, я действительно люблю пофилософствовать, вы знаете, я огромные трактаты могу там на любую тему написать, а потому что философия, она плохо монетизируется, это не та вещь, на которой ты будешь зарабатывать. Но, тем не менее, такая черта есть. Возможно, если вы металл-инь, вы ее отнесете к плюсам, не вопрос. Это лично мое отношение. А еще, кстати, что я хочу сказать, я вот сюда не включила, и это тоже плюс. Металл-инь, они беспристрастные. И достаточно неплохо, когда такой человек идет в психологию, если есть еще указания, да, то есть это тоже, кстати, элемент двойственности. Я вот сейчас объясню на своем примере, я не стесняюсь вот о себе рассказывать, да, потому что я доверяю своей аудитории, и ну, аудитория доверяет в свою очередь мне, да, очень многие вещи, чем вы со мной делитесь и на консультациях. Вы всегда знаете, что все мне можете рассказать. И бывает так, что я общаюсь с людьми и могу занять и одну точку зрения, и другую точку зрения. А люди сидят и недоумевают, типа, ну чего это, ну надо только одну точку зрения, а почему ты и так, и этак. Кстати, немножко похоже на весов, да, если брать обычную привычную астрологию а потому что потому что мы беспристрастны да я могу понять позицию этого человека я могу понять позицию другого человека это тоже нормально но а, чаще всего окружающими обществом это воспринимается либо как негативно либо считают что такие люди у них там отсутствует стержень да что они то туда то сюда нет мы не туда и не сюда мы просто а, умеем понять выслушать и принять аргументы и одного, и другого человека. Почему я, допустим, еще занимаюсь фасилитацией? Потому что я понимаю людей, которые спорят. Я понимаю их аргументы. И у каждого человека своя правда, у каждого человека своя картина мира. Просто нужно найти что-то посередине, что их все-таки объединит когда-нибудь. А на этом все. У нас остается последний элемент, который мы будем с вами рассматривать. Это у нас вода, вода Ян и вода И. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте палец вверх, подписывайтесь, если вы еще не подписаны, потому что после этих небольших видео вас будут ждать разборы.